Ну, хотя бы вот она формы вывозит, блять, да, вот не скользящей вот этой вот своей гербовкой, вербовкой. Ты же не будешь покупать из за форму. Да, да, да. Пусть ну, знает, если я иду на руку. Ну да, вот в таком купишь графин водяры себе. Винца. Винса. Не вадяры именно. Винса. Лидов вот тебе выпустит вот такой вот. будешь бедон, блядь. Ну что, удобно. Удобно за ручку. Как это не проливай-ка сверху Нет, если засоска.